Настоящее видео посвящено краткому и лаконичному обзору сюжетной кампании за Англию в игре Age of Empires 4. Просмотрев данное видео, вы сможете понять, через какую череду событий придется пройти игроку с целью завершения сюжетной кампании за Туманный Альбиол. Первая миссия посвящена знаменитой битве при Гастингсе, состоявшейся в 1066 году между претендентом на престол короля Англии Вильгельмом Завоевателем, являющимся герцогом Нормандии, и, с другой стороны, королем англосаксов, правивших Англии не одну сотню лет. Вторая миссия повествует об осаде Йорка, произошедшей в 1069 году между нормандским завоевателем ставшим королем Объединенной Англии и непокоряющимися вассалами, представляющими нобилитет Йорка. Третья миссия описывает события, произошедшие в историческом уголке средневекового английского мира Баии. Трагические события междуусобных конфликтов произошли между наследниками Вильгельма Завоевателя. Четвертая же миссия рассказывает о заключительном этапе братоубийственной войны за английский престол, развязка которой произошла в местечке Тенджбре. Пятая миссия повествует о кровопролитном противостоянии королей, которые в битве при Бремеле попытались разрешить спор за герцогство Нормандия. Шестая миссия посвящена деяниям правительницы Матильды, которая, взойдя на английский престол, разожгла пламя гражданской войны. Седьмая миссия построена вокруг осады у Уоллингфорда, которая состоялась в целях решения правопритязаний за корону Англии в ходе длительного феодального конфликта в англо-нормандском государстве XII века, вызванной при за престол после смерти короля Генриха I. Восьмая миссия была гражданской войной в королевстве Англии, в которой группа мятежников, землевладельцев, обычно называемых баронами, во главе с Робертом Фитц-Валтером, который вел войну против короля Англии Джона, разрешили конфликт в результате катастрофических войн короля Иоанна против короля Франции Филиппа, который привел к краху Анджуйской империи. Девятая миссия. Королевские войска захватывают Рочестер, после чего замок был взял в осаду, а главный мост уничтожен для предотвращения прихода мятежных подкреплений из Лондона. Начавшаяся осада станет наиболее длительной из всех существовавших до этого момента. Она продлилась почти два месяца. Заключительная же миссия, десятая, является повествованием второй битвы при Линкольне, сражение, которое произошло в 1217 году в Линкольне в ходе Первой Баронской войны. Битва стала поворотным моментом в войне, поскольку многие, поддерживающие французского принца бароны, в ходе битвы попали в плен.